Всем привет! В данное видео я снимаю, так сказать, в догонку предыдущему. Еще одну модификацию ключа мы сегодня сделаем. Сверлим, обтачиваем. Далее нам необходимо пропилить пас глубиной, сейчас скажу 4,9. Ну, глубиной где-то 2,5-2,4. Работать буду напильником. Было небольшое орс Пытался привести себя в порядок Бронховитом Конфетками Кофе И все сюда поскидывал Идиотская привычка Зажимаю в вертикальном положении Чуть ниже Легкими ударами молотка Произвожу изгиб Место изгиба немного прогрею Газовой горелкой, дабы Уменьшить напряжение металла Вот и все Еще один ключ получился На этот раз последний Все дело в том, что буквально на днях Мне необходимо было завинтить Закрутить гайку вот в аналогичной детали. Примерно, допустим, вот здесь. Таким ключом подлезть невозможно. Таким же запросто. Отдельно хочу обратить свое и ваше внимание на один важный момент. Некоторые товарищи в комментариях под предыдущим видео написали мне, что лучше было бы изготовить подобного рода инструмент из болтов, произведенных из каленой марки стали, то есть закаленных болтов. Да, такие есть продажи и действительно соглашусь, это было бы лучше. Но, кстати, порывшись в интернете, я обнаружил, что болты прочностью 8,8 выполняются из достаточно неплохих марок стали. Но, по крайней мере, уж точно не из марки сталь 3 и прочих пластилинов. Это во-первых. Во-вторых, у меня не Харьковский тракторный завод, где гайки крутятся по миллиону единиц в секунду. Вот. Кстати, интересно, работает ли Харьковский тракторный завод ныне. Чего-то я сомневаюсь. Ну и в-третьих, в третьих продавец меня вообще уверял, что это не ржавейка. И достаточно хорошего качества. Но, хотя, конечно же, спорный вопрос. Нынешние продавцы, нынешним продавцам доверять нельзя. Можно, но осторожно. Поскольку с целью впарить вам как можно больше всего, что залежалось на полках его торговой точки, он сделает все, что только можно. Короче, если вам необходимо, делать из каленного болта. Мне, я думаю, этого достаточно. Если что, если я замечу откровенно быстрый износ вот этой вот части, я обязательно вам свистну. Сообщу. Будьте в этом уверены. Пока.